Финальные кадры выхода из гостиницы приехали наши друзья. А Егора оказался просто балбесом, потому что вообще ничего не снимал. Я да. Не балбес, да, вот это Сережа подходит к нам. Ну, вот. ну что, погостили. Погостили, да, а? отметились. Мамки. Да, мамки. Снег сегодня в Хабаровске зима. Да. Сейчас мы тут сумки свои спустим. Сейчас мы вам покажем. Сейчас мы вам покажем зиму. До свидания. До свидания. Спасибо, До свидания. да? До свидания. До свидания. Ну вот, идет снег, и мы в последний день, вот посмотрите, какая красота стала, елочки в снегу, все со всех сторон, красота какая. Ну все, друзья, едем в аэропорт, а там и дальше, в столицу, до следующих встреч. Так, вот сели машину, и сейчас Егор э, грустит от того, что ему ничего не удалось снять. Я не перешел на новую арену. И я не знаю, что такое новая арена, но, в общем... Мы сели в прекрасный автомобиль, очень проходимый. Сегодня, кстати, Егору показывал, как у нас раньше в Хабаровске машины не могли подняться. Потому что летняя резина, задний привод и так далее, так далее. Вот город весь в снегу. Очень красиво. Ну, едем в аэропорт. Вот, продолжим там уже с борта. Поделимся впечатлениями в целом о поездке. Ну что, аэропорт Хабаровска. Самые значимые места. Мы с Егором уже зарегистрировались. И сейчас идем на посадку. Собственно говоря, единственное интересное из всех этих мест находится здесь. Вот прямо перед выходом на посадку там, это было то место, в котором в 2004 году я купил one-way ticket и улетел в Москву. Собственно говоря, сегодня мы туда и возвращаемся. Пока! России. Это Sky Team. Летим. Пока, Хабаровск. В самом самолете. Пока. И все детские мы встречались в ходе нашего путешествия в Косомольске и в Хабаровске. Огромное вам спасибо за все. Мы приземлились и теперь едем, поедем домой. Это впечатление, эта поездка будет одним из самых лучших воспоминаний, которые было с нами в этом году. До новых встреч. Пока! Меня научили играть в Пока. Очень активное и очень насыщенное приключение подошло к концу. Мы выходим из самолета. Хочу сказать всем своим друзьям огромное спасибо. Хочу сказать всем тем, кто придут. Огромное спасибо вам за то, что продолжаете помогаете верить в то. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Столица. и Огромное спасибо всем тем друзьям, которые напомнили о том, кто ты есть. И на самом деле ты это тот, каким тебя воспринимают другие люди, воспоминания и реальным отношением к тебе. И я понял. Дальний Восток на мою малую родину.